всем привет Вы на канале как заработать в интернете в этом видео у меня новый кран который как говорят мои подписчики платят инстантом на крипто кошелек здесь можно зарабатывать 70 тысяч сатош 0 минут переходим на сам кран проходим простую регистрацию вводим там электронную почту пароль подтверждаем пароль и нажимаем зарегистрироваться Далее переходим вот на сам кран И собираем здесь сатоши По 70 тысяч сатош Трона Каждые 0 минут Разгадываем капчу И нажимаем собрать свою награду Итак мы собрали 70 тысяч сатош Мы можем еще раз собрать Собираем свою награду Неправильно капчу разгадал Собираем свою награду Опять мы собрали 70 тысяч сатош. Далее идем, ждем капчу, нажимаем собрать свою награду. На баланс увеличивается. Собираем еще. Собираем пока кранчик раздает. Пользуемся пока реально кран платит и раздает Сатошек. Ну, насчет платит, сейчас мы это все проверим. Сейчас я соберу, сколько можно собрать максимум и сделаем отсюда первый вывод с данного кран. Все легко и просто. разгадываем капчу, собираем Сатошики, вводим кошелечек и денежки у вас уже на криптокошельке Falcon Pay. Собираем награду. Есть. Уже на балансе получается 120 тысяч. Сатош. Дымовые трубы. Подтвердить. Собираем награду. Успешно. Еще раз разгадываем капчу. Собираем награду. Опять успешно. 0 минут. Видите? Каждые 0 минут можно собирать бесконечно. Давайте последний раз соберем и сделаем вывод средств. Собрать свою награду. Все мы собрали. Также на этом кране присутствуют Короткие ссылки, стена коротких ссылок. Здесь их предостаточно. Раздают они по 50 тысяч сатош. Точнее по 500 тысяч сатош трона. Также когда вы будете работать на неограниченном кране. У вас может здесь прописаться. Соберите одну короткую ссылку. То вам нужно будет обязательно собрать короткую ссылку, чтобы продолжить собирать вот по 70 тысяч сатоши с данного крана каждые ноль минут. Итак, чтобы вывести, переходим на домашнюю страницу. Здесь вот нам нужно прописать адрес кошелька трона с фауцепей. Переходим на п Переходим вот раздел депозит. Ищем здесь трон. Копируем его, переходим на экран, вставляем, обновить. Итак, кошелек успешно добавлен. Вот моя сумма для вывода. И нажимаю отозвать. Итак, Сатоши отправлены на ваш счет. Перехожу на криптокошелек Faucet Pay нажимаем главную смотрим вот они мои сатоши кранчик успешно платит, сколько он будет платить не знаю пока он платит переходим и зарабатываем также делитесь от своей партнерской ссылкой и вы будете зарабатывать 30 процентов комиссии когда ваш друг будет зарабатывать на этом кране на этом все, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии. Всем желаю хорошего дня и всем больших заработков. Всем пока.